Тебя зовут? Марик. Марика, А меня как зовут? Доктор. Доктор. Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. Ну вот и Марика здорова. Марика в школу бедать будет. Дедушка! Последняя машина уходит. Близко. Да, да, да. Оставайтесь у меня, Аарон Давидович. Да, да, да, да. Ну, у меня ведь пациенты, больные дети. Да, да. надо давать три раза в день, к ногам грелки, да, грелки. Все идет хорошо. Хорошо. Совсем хорошо. Спасибо, доктор. До свидания. До свидания. Благодарю. Следите, чтобы она аккуратно принимала лекарства. Все идет хорошо, очень хорошо. Дались бы у меня, Арон Давидович. Куда вы сейчас пойдете? Я не могу, Тарас Андреевич. У меня бойки. До свидания, Тарас Андреевич. До свидания. Спасибо. Вам. И вам спасибо за внуску, дорогой. Что делать? Что делать, Леня? Дедушка, у меня есть граната. Я сейчас кину немцы. Ты где взял? Я... Зарой! Зарой сейчас же! нас не касается запасите воду дверь запереть ставь не закройте Раз, Бульба, повесть. А поворотись, -ка, сын, какой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И это все ходят в академии. Такими словами встретил старый Бульба.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 Не слушай, сынку матери. Ваша нежба чистое поле на добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту сабну? Вот ваша матерь. Эх, Степан, Степан, где ты теперь, сын? Без себя все обойдется. Ты бы уехала, Валя. А, а я не хочу, чтобы без меня. Ты виде соешься? Я коммунист, Валя. Это мой долг. А я 15 лет жена коммуниста. Максим. Максим. М Степан Тарасович Здорово Значит цел Цел, цел, берегу голову А за него уж пять тысяч марок дают Вот кого не ожидал встретить Это хорошо А он вот Выпроваживает меня Да я мужу не подчиняюсь Давайте на злофыцам покушаем Чем богаты, тем и рады Небось, трудно управлять хозяйством. Без виса, без аппарата, без телефонных барышень. А вот теперь мы здесь. Здесь 11. И знаешь, куда надежнее моего голубого экспресса. По крайней мере, бензина не просит. Ну, продолжай. Шесть шахтерских отрядов по шахтам и три комсомольских населения. Хорошо. С Иваном Петровичем связался? Ага. Хорошо. Вот, медку покушайте, как слеза медок. А для вас у меня есть Особый подарочек. Казбек. Ява, Москва. Москва. А что бы, Настерентьевич, немцы к вам не захаживали? Нет, помиловал. Может, дороги не знают, а может, боятся. Тебя боятся? Зачем меня? Пчелы. У меня пчела сердитая. человека в чужой форме не любит. А ты теперь, Максим, город ступай. Мне туда пока нельзя. И прошу тебя про стариков моих узнать, как они там, живы ли? Ты чего плачешь? Ну... Она повестку из получается выручила. Вторичную. Вторично. Строго предлагается Антонине Яценко, бывшему богателю дело, явиться на работу. Это нас не касается. Повестка-то меня касается. Не касается, не касается. Я не могу, когда бьют. А там бьют. Не будет моя фамилия служить немцам. Не будет. И тебе не позволю, и себе не позволю. Так и знай, не позволю. Кто это? Я Тарас Андреевич. А кто такой? Это я, Назар. Ну что надо? Это я, Амельченко, Назар Иван. Ну чисто дота, а не квартира у тебя, Тарас. Ну что ж, так и будешь сидеть в хате? Так и буду. Так ты... Живого немца и не видел. Нет. Не видел и видеть не хочу. Меня это не касается. Да. Люди болтают, немцы завод постанавливать будут. Какой завод? Наш. Да наш же какой еще? Ведь не может. А где же немцы руки найдут? Тебя заставят. Меня? Меня не заставят. Как же быть, Тарас Андреевич? А это решай каждый, как совесть видит. Нет, ты скажи, как жизнь спасти. Надо думать, как душу спасти. Душу. Так что же значит? Терпеть. Не покоряться. Здесь. Полиция! Открывай! Сейчас, сейчас. Скорее, скорее! Сейчас. Василек! Антонина Яценко! я Фактур. а это кто это мельчит назарь иванович мастер их молодой человек счастлив твой отец что умер не увидев тебя в форме полицая молчи старый черт на бирже. Позвольте, позвольте. Не знаю, конечно, как вылечать вас, господин. А, а ты не вмешивайся ни в свое дело. Твой черед, твой черед будет. Ты меня на замет. Ах ты, я добрый, холмар, зашивайся, добрый, холмар, зашивайся. Мы еще вернемся, Тарас Андреевич Дедушка а? Я сейчас граната Мать, вымой полк, чтобы их духом здесь не пахло Настенька, видала, своего Василька, как форму носит, как будто бы всю жизнь полицая служит. Тарасович? К тебе можно, Савелий Петрович? Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, садитесь, Сепан Тарасович, садитесь. А я вам сейчас есть приготовлю. А? Савелий Петрович, ты один? Один, один. Здравствуйте, товарищ Яценко. Это кто? Стас. Смело выходите, товарищ Яценко. Я вас сразу узнал... садитесь чего стоять в ногах правды нет да а вы меня не узнали Да где там нас мужиков много как колосе воржи а вы даже со мной беседы имели правда в обществе наедине мы только сейчас удалось агитировали вы меня тогда в колхоз шесть лет агитировали а я шесть лет не шел Несогласный, я кажу. С тех пор меня Игнатом не согласными зовут. А на седьмой год сам пришел в колхоз. А от чего пришел? А? Сагитировал, значит. Нет, меня сагитировать не Убедился я потому и пришел. И так кинул, и так положил. Выгоднее выходит в колхозе. Теперь немец обещает землю дать вечное единоличное пользование. Как думаешь, даст? Такому, как ты даст. За усердие. И я так прикидываю. Такому, как я даст. За усердие. А я не возьму! Деды мои и батьки мои на полоски ковырялись. А я на полоски ковыряться не хочу. Единоличной земли мне не надо. Невыгодно. Марокко. И масштаб не той. Постой, постой. Ты за что стоишь? За масштаб. Стало быть, за Советы? Но, поскольку на земле нет другой власти, согласно на эти условия, а кроме советской, спасайся или уполномоченный? Уполномоченный? Бумаг нет твоих не надо, знаю тебя. И могу сказать, а ты передай. Колхозно живет. Как бы это сказать? Подпольно живет. И все колхозное добро припрятано. А так? Про то моя спина знает. Спасибо тебе, Игнат. Спасибо. И прости ты меня. А чего прощать? Нехорошо я о тебе подумал. Ничего. Бог простит. Ну, а партизанам надо хлеб переправить. Дадим. Только расписку возьмем. Правильно. По-хозяйски. Спасибо. За все спасибо, Игнат Несогласный. Здравствуйте, Арон Давидович Здравствуйте, Тарас Андреевич Как поживаете? А как моя пациентка? Спасибо Здорово Бегает А это вот моя внучка Самое дорогое, что у меня осталось... Идемте со мной. Нет, Тарас Андреевич, вам со мной нельзя. А вот моя внучка, прошу вас, она у меня единственная. Дед! Приду, приду, приду. Германия! Вы будете ехал Дах Германия? Выходите, граждане, вы свободны! А вот здесь там с ними. Но ну? собирайся. Куда? На биржу. <кười> Мать! <кười> Давай пиджак! Они завод восстанавливать хотят. А мы им не мастера. Мы... Черные рабочие. Мы не мастера, мы черные рабочие. Угу. Черные рабочие. А мы черные рабочие. Мы, а? Мы черные рабочие. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, Садитесь, господин Яценко. Вам пришлось ждать... Э, Тарас Андреевич. Извините. Дела. Вы нам нужны, господин Яценко. Поэтому начну прямо с дела. Немецкое командование решило восстановить завод. Так. Это грандиозная строительная задача. Мы с вами, не молодые люди, и отбросим политику в сторону. Для мастера нет политики, есть дело. Мы предлагаем вам дело, мастер. Я добрый. Вы будете сыты, ваша семья обеспечена, вы будете кушать белая булка. Я не мастер. Я черный рабочий. А? Черный рабочий? А я вас повешу? А мы не мастера. А кто вы? Черные рабочие. А вы? Кто есть? Черный рабочий. Вы? Черный рабочий. Черный рабочий. Черный рабочий. Хорошо. Хорошо. Нам нужны и черные рабочие. Ну, сел за дом поехал в огородь. а его можно будет быстро восстановить. А? Дай только флик макалеть. Дай Бог. Это верно. А начинать надо с литейного. Что твой литейный? Вот в кузне, куда ударить молот, и жив завод. А без литей зачем твой молот нужен? Верно, Тарас Андреевич? Верно, то верно. А вот без чего завод не завод, это без лисерей. А сколько тебе лет, Тарас? Хм. 60 говорят. Хм, 60. Так можно ты еще рассуждать. А меня Юхим Петрович без город знает. Я двух сыновей вырастил. А я тебе самого вырастил. И мастера себя сделал. Вот тебя и Назара. Да я Юхим Петрович сам сколько мастеров вырастил. С литейного начинать надо. Кузицу говорю. Литейный. Кузица. С Лежавший, лежавший, лежавший. Лежавший, лежавший. Лежавший, Убьешь. Совесть не держит. Ваше высокоблагородие. Брат, а фамилия ему не зубатов ли? Его фамилия? Азев. Постойте, брат. А не набить ли ему лучший морду? А? Можно. Давай, Петро. Есть. Давай, Петро. Давай, давай. Ну, мальчики, замолотые. Есть, замолотые. Есть. Посмотри за плецом. Есть, посмотри за плецом. Начинать надо. Вы не есть черные рабочие, вы есть мастер. Очень хороший мастер. Отца Ефима они украли у тебя не только почетную жизнь, но и почетную смерть. Время подали мы, товарищи, руку на братство. Следушка, скажи, а русские скоро придут? А, а ты что, не русская? Нет, мы теперь немецкие, да? Нет, русские. Русские. Надо так говорить. Наши придут. Наши скоро придут. Наши немцы Гонят. Дедушка, а папка мой с нашими придет? Придет, Марика, придет. Обязательно придет. Должен прийти. А когда папка с нашими придет, в сундуке не надо будет прятаться. Нет, внучка, нет. Когда наши придут, никому в сундуке прятаться не надо будет. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Настя, никого нет? Так есть же такие, которые бьют вас, собак, сказал он. Что же я тут такой? Сыны мои! Твой выстрел мог испортить все дело. Я не мог. Надо уметь. Держать себя в руках надо всегда уметь. Я не мог. У меня сердце разрывалось. Ну что ж. Сердце иногда надо уметь подчинить разуму. Но когда мы вышли от Тараса Андреевича, девочка все время кричала дедушка, дедушка. Я хотел вся девочку из его рук. Фриц не давал ну я и выстрелил в него выстрелил убил ну хорошо только впредь будь осторожен степан тарасович я не могу. Не могу больше в полиции. Куда угодно пошлите, тебя в полиции не могу. А почему? Ведь меня презирают люди. Жаль мне тебя, Василек, а идти в полицию надо. Ты десятилетку кончил, по-немецки знаешь. Придется остаться. Я понимаю. Ну вот и хорошо. Степан Тарасович. Вот знаете, я что еще? Еще со школы. Ну-ну? Ну, с десятого класса. Сестру вашу. Настеньку. Что? Любишь? Степан Тарасович. А нельзя ли ей всю правду сказать? Сказать всю правду... А вот мы сейчас... Фанат Стерентьевич, попросите товарища Н. Товарищ Н... Здравствуйте. Андрей, сынок, Андрей, не быть ему. Голубчик. Кто это? Это твой папка. Ой, какой не похожий папка. У вас все как было. Да. Так откуда же ты взялся, Андрей? Из плена. Из плена? Думаешь мне этот плен легко дался? Я может сам себя сто раз пропил, что не умер в бою. Помереть легче. Да. А как ты в плен попал, Андрей? как все попадают. Но окружение. Налетели немцы, танки. Я на винтовку поглядел. Ну, что с ней делать -то? Ну и... Сдался, чертов сын! Эх, дядя, как же это ты. Я бы ни почем не сдался. Не сдался бы. Щенок, вояка. Все вы тут погляжу, вояки. Смерти не нюхали, а тоже рассуждаете. Мы тебя не таким ждали, Андрей. Да будет тебе, отец. Будет. А, а ты молчи, старая. Несправедливый бы Тарас Андреевич. Кочка! Ты лучше детей улучшила. Почему не снять? А? Ну, ну, живой. Представление окончено. Спать! Ты, Антонина, суди меня как хочешь. Чего брат с женой стесняться? Ты Россию изменил. Чего уж тут жена? Жена существо кроткое. Она всего боится. Жена просит, а вот просит ли Россия? А перед Россией моей вины нет. Врешь, ты всех обманул и Россию, и жену, и меня, старого дурака. И мое ожидание. Я не вырвался из плена. Все опутано колючей проволокой. И вот сюда впились колючки. У тебя глазки такие грустные. Теперь ведь немцы. Я на службу. А ты, Настенька, тоже служишь? Я? Нет. А что же ты делаешь? Я прячусь. Прячусь. У меня теперь вся жизнь в том, чтобы прятаться. А отец на заводе работает? Да, вроде. Под конвоем дедушку водят на завод. А без конвоя он не ходит. Понятно? Да, почет мне на старости лет от немцев за мое непокорство. Как губернатора ведут на завод по конвоям. О, что-то опаздывает мой полицай. Да, опаздывает полицай. Непорядок. Ну что ж, простить можно. Теперь везде непокорство много. Полицейских рук не хватает. Ты что, Андрей, теперь в полиции служить будешь? А? Как вы обо мне думаете, отец? Даже странно. Ты свой путь выбрал, ты теперь мечен. Вы и во сне того не видели, что я пережил. Эй, выходи, старый черт! <laughs> Пришел, такие полицаи полицай. Иду, иду. Погляди ты, Андрей, какой теперь старикам подшот. Ну, иди. Тебе на это поглядеть надо. А, здравствуй. Опаздываюсь Тарас Андреевич. Добрый здравич. Добрый здорово. Тарас Андреевич у здоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну пошли, старые! Проходи, ну. Давай, давай. Ты кто тут будешь? А я? Я мастер тут. Мастер, сукин ты сын анима. Постой, постой. А нас сюда зачем? Как зачем? Вы же мастера? Ну, мастера, допустим. Как работать будете. А, -а, а Русский мастер. Я есть инженер. Здравствуйте. Здравствуйте! Почему он думал? Русский мастер. Есть один очень важный и великий работа. Надо скоро, быстро, хорошо ремонтировать танк. Если нет, стрелять! Надо... Надо работу поглядеть. Да-да-да. Мастер должен не видать работу. Пойдем, покажу. Ите. Это. Это есть могущественный немецкий техник. Чистая работа. Ничего не скажешь. Аккуратно. Ну да. Где же это их так сердечно? Чать! А я смолчу. молчу. Эти танки должен скоро идти в бой. Если нет... Острыл? Мы эту работу сделать не можем. Мы не мастера. Как не мастера? Мы черные рабочие. Как черные рабочие? Не мастера. Самоучки одно невежество. Да, Все черные рабочие? Все! Поедите в Германию! Там будете работать! Там будете работать! Мать! Мать! Мать! Мать! А где ты, мать? Слушай, мать, сколько лет мы с тобой вместе живем? Скоро сорок. Сколько? Сорок. Еще столько жить будем. убирь детей. А с тобой, Андрей, мне поговорить надо. Ты хоть как-никак, а все-таки человек военный. Да. И вояка, конечно, об этом не будем говорить. Ну, а все-таки кое-чему тебя учили, так? Ну, так. Вот ты мне и скажи, с какого расстояния гранату кинуть так, чтобы танк разворотить? А вам зачем? Вы что, гранаты собрались бросать? А может, и собрался. Был бы моложе, кидал бы, в плен не сдавался бы. Будь покойен. Дедушка, с пяти метров! Брысь! Брысь! Да, правильно, Ленька говорит, с пяти, с десяти метров, вернее всего. Э, теперь другой вопрос. Броня. Броню танка гранату не возьмешь. Выходит, тут пушкой надо брать, а? Ну, пушкой. И не всякой пушкой возьмешь. Тяжелый танк, легкой пушкой не возьмешь. Ну, ну конечно. Значит, должны быть тяжелые пушки. Может быть, так? Ну, так, конечно. Выходит, и пушки есть. Есть! Есть, чертов ты сын! Наша армия есть! А я за тебя четверо не лечился! И перебивай! Садись! Садись! Где-то наши набили много немецких танков. Немцы привезли их сюда чинить. их рук ищут. Так вот, что я тебе скажу. Ты что хочешь, можешь с собой делать. Хоть, хоть в полицию идти служить, в меду тебя дела нет. Я тебя своей души вырубил. Но на завод, Андрей, слышишь, на завод. Я тебя сам, своими руками. А в остальном, живи как знаешь. А мне отсюда уходить надо.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 или матери, или братьев. Это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. правда! Неправда! Неправда! А ты не кричи, что, вину чуешь? Нет моей вины, нет. А, а это мы увидим! Ты не пойдешь, Тарас, не такие твои годы, чтобы идти. Да, не такая старость не причитается на мой труд на земле. Даже что это уковать? Пойду, днем пойду, через весь город пойду... Бачьте, мама. немцы имеются. Пленных тысяч сто. Ну. И к работе немножко приучается. Послушай, скажи этому человеку, который разговаривает там. Пусть сюда идет. Я очень прошу тебя. Это человек, знающий. Вы меня звали. Я... Зачем? Я звал... Батя? Здравствуй, батя. А ты что же тут земляк делаешь на дороге? Я земляк. Землю ищу неразоренную. Ну и как? Нашел? Нет. Отчаялся. Отчаялся? А неразоренная земля недалеко. За Волгой. А ну-ка, ступай со мной. Я тебя в армию считал, а ты выходит в водке. Да так уж вышло. А мне говорил, в армию иду. Ну, отец, всего сказать нельзя было. Это от чего же? Да дело-то мое секретное. Партийное, так вдруг не скажешь. В таких делах без партийных нет. Мог сказать. Не Верно. А, а Валя где? Валя, как и я. Ходит. Скажи, пожалуйста. Вот те Валя. А хоть бы слово отцу. Хоть нам ее, черт, чор победеть. Ну, что по ж ты простына не спросишь? А? Да я знаю о нем немного. Жив, Петленька, здоров? Ну, здоров. Пустой, пустой. А ты вот кого знаешь? Ну, от Насти. Пишет она мне иногда, люди приносят. Василий вот. Василий? Полицай? Вот чертовы заговорщики. Ну, Степан, я тебе век этого не прошу. А Настю приду в выпорю. Так ведь я свою ошибку признаю. Видишь, не таюсь. Не таюсь, не таюсь. что бы родного отца таить? А кто тебя человеком сделал, а? а? если хочешь, так я тебя в большевики Верца. Да, вер. Верно, отец, верно, верно. Нет, мне от сыновей радость. Один с плену я вырвался. другой ходит. Ничего отцу не говорит. Дочь таится. Только я один, старый. Бружу по свету. Ну ну что ж. Ну давай, как люди, подшеломкаемся, что ли. Спасибо, Сень. Спасибо, что не обманул. Я на тебя надеялся больше, чем на всех. Спасибо. От борода ты какой. А я тебя полностью признал. Олух мой и характер. А, а, а Настеньку вернусь, выпурю. Это не гром. Ну? No. Вот как. Кровавый будет год. Кровью покорени, кровью и освободимся. До свидания, Тарас Андреевич. До свидания. Вот и прибыли. Всего доброго, Тарас Андреевич. Все оставаться. А я знаю, кто ты. Тарас Андреевич. Я знаю, кто. Тарас Андреевич. Тарас Андреевич. Пусти. Девочка наша, девочка. Не надо. Не надо, мать. Слезы Насты не нужны. Не плачь. Где, Андрей? Ушел. Куда? Не сказал. Просил, передайте отцу. Он еще обо мне услышит. Mm. Одни остались мы, отец. Нет семьи нашей. Много выстрадали мы, отец. Да, мать. Но мы страдаем молча. И молча бьемся. А я хочу видеть, сумеет ли выстрадать немец. Я хочу видеть слезы его. Хочу видеть, имею право. Тарас Андреевич, немцы город взрывают. Что? Взрывают город немцы, уходят. И как уходят? А, не давать им уходить, не давать. Хватит! А, давай удеваться! А. Лёнька! Волку! Мама? Мамо. Дядя, вам чего? Маринька. Дочь. А, -а, -а, -а. а мама? В Германию в зале. Мама. Мамо. Мамо. А где Настя? Где отец? Ну, чернорабочие, хватит. Собирайте мастеров, слесарного цеха начнем. Да что за Тарас Андреевич, слетейного надо. Нет, слесарный. литейного говорю. Нет, нужно с Нет, слесарного. Нет, с Зачем спорить? Начнем со всех цехов, дел много. скажешь? А что ты скажешь? Стой! Стой! Сказано, стой! Ты чертов, сын. Мой характер. Спасибо, Андрей. Спасибо, сын. Тарас Андреевич, с какого же цеха начнем? Со всех цехов начнем, товарищи. Со всех городов, со всех сел, из каждого дома, чтобы жить. Жить имеем право.